Вот такие пируэты и сальто могут вытворять любители экстремальных спортивных развлечений в новом фристайл-парке Колбинка. Комплекс был открыт в середине декабря прошлого года и, по словам организаторов, идеально подходит для семейного отдыха. Je to prostě pro všechny věkový kategorie, když přijde tatínek s maminkou a s rodinou, děti určitě mají největší zájem v první chvíli o ty trampolíny prostě té pohybě, které je baví a jsou z něho nadšený. Ty trampolíny jako takový ten pohyb je to velice zdravý pohyb. Je to nenáročný na zároveň to poměrně fyzická náročná aktivita, takže to člověk spálí hodně kalorií na těch trampoinách máme vlastní trampoiny, které sami designovali. Takže nejsou to žádný zahradní trampony, kteří jen tak trošičku skáčou. Tady jde trampony, když na nich trošičku člověk umí, tak na něj může dělat až dvojitý, trojitý salta. Теперь в новом трамплиновом парке в Высочанах вы можете не только попрыгать на трамплинах, но и прокатиться на лыжах. Команда опытных инструкторов обучает здесь своих продвинутых студентов сложным книгам с акробатическими элементами. Но и для малышей в этом комплексе нашлось место. В соседнем зале на лыжном симуляторе Max Track детишки получают свой первый опыт общения с лыжами. Для них специально устанавливается скорость движения и угол склона симулятора. Это наша концепция была že děti začnou postupně na těch simulátorech, kde se naučí části a do toho trampního parku, kde se naučí nějakou obratnost a prostě představivost v tom, v tom vzduchu, v tom pohybu. Zároveň náš, jako naše firma, vlastní penzion prostě ve Hrvíkovicích, ve Strážným, takže ta myšlenka, jak tomu ty děti tady v létě vlastně dostanou simulátory a v zimě vlastně víc na camp, prostě na pravý sníh, kde zase můžou jako dále tam ten, to pravý spojení s tím sněhem. Даже в эпоху глобального потепления, когда погода зимой редко палует над снежными деньками, у вас есть шанс заниматься лыжным спортом в этом теплом специально оборудованном зале. Именно здесь навыки и новичков, и опытных лыжников идут в гору гораздо быстрее, чем в реальных условиях заснеженного горного склона.